Не упустите свой шанс, скачивайте игру и регистрируйтесь по ссылке в описании к видео. В графике сравним с вами серию игр JoJo и аниме Dark Souls 3. Я считаю, что здесь однозначный победитель Человек-паук 2, потому что в этой игре самая лучшая графика. Ты должен быть жестким, чувак. Разозли ее. Скажи ей, что она мерзкая, подзалупная, пиздопроебина. Я даже не знаю, что это такое. Ну знаешь, это херня, которая вытекает. Я не буду этого говорить. Это. ты то я, да? О, oh, не понимай, я турист из пиздобольсбурга. Приехал по важным делам. представляем управление задницей революционную систему позволяющую пилотировать нику хватает девушку за задницу только не называй меня Просковьей. Это для работы. Мой позывной на третью серию. Папа меня Марфой зовет, а по паспорту я Мария. Агроном у нас будет маленький. Маривана, забейте. У всех анимешников юмор отсталый. Коль, ты что, на аниме гонишь? В смысле? Примон, ты отчислен. За что? Нефиг было рот свою раскрывать. Ой, ёбой. трак прически дал ремиссию гуляет светит торсом перед ребятенками уважаемо. жанр Spice по вене дед весь в пене тип тв сериал студия мурл мой совет дед оденься очень наку хочу на -ка. Потому что в самолете <свист> все зависит от винта. <свист> а теперь после всего этого я должен тебя убить. Это все во благо. Какое, черт возьми, благо? Это сплошное мучение. Этот должен выглядеть внушительнее, чем банковский счет Илона Маска. Твоих рук дело, Джейми Оливер.